Как приятно, когда намеком, Не случайно повеет теплом, Но весна, что была столь далекой, Крепкий лед топит солнце лучом. Как красиво, когда наконец-то Проясняется хмурость небес, И зимой стомленное сердце Знает время, когда Бог воскрес. Как прекрасна береза изящность на возвышенном своде небес Оживление, свободу и радость Выражает в природе Творец Как желанно почувствовать солнце Сбросить думы, тяжелые сны И душа птичьей трелью Вольется в обновленную песню